О, привет. Ничего не замечаешь в моей комнате. Коробочка. Вот сюда еще нажимал, там другая коробочка Мистер, мистер Бакс. сказал Подожди секунду. Подожди секунду. Я тут кое-какого кота отпинаю? Пошел. хорошо. Да, да, Купил на Алиэкспресс, прикинь, там Мне кажется, кто-то на кухне, какие-то мухи завелись. Да, сейчас я просто всякой мух перебью лопушкой своей <свеч> огненной. Ой, вот тут, вообще-то. <свеч> цветы ты, сломал. Хорошо, О, хорошо О, сидится. Хорошо сидится, хорошо. Ну как быстро сматривайся отсюда. И больше не входи сюда без разрешения. Вот просто я на тебя в суд подам. Мы и так... Вот, шли... так быстро. Я просто и мы выйдем. Вышел с комнаты быстро. И вообще быстро. отсюда вышел. И из пекарни выйдет. из пекарни выйдет. Давай, пойдем быстрее. Я тебе рассказывать должен. Так там, так, ну, там еще коты там хотят. Все. Что? Ну, короче, Буду слушай меня. Мистер Бак сказал то, что у меня в комнате уже опасно хранить. Вашины коробочки, да? Да, мистер Бак сказал то, что опасно. Мусор. Опасно хранить здесь. И то, что уже об этом все знают. И он, для, и он для, для видел специальную и он, комнату, да? И он перенес это все в комнату, но тут остались кнопки, по которым можно телепортироваться. Но... Он сказал не нажимать, пока а только он может, чтобы нажимать. Я не могу нажимать, вот. вот. Можно, спросить, можно спросить, куда вы вечно уезжаете? Кто? Вы, твоем? Ты, жук. Ну, вчера мы уезжали комнату делать. Мы, мы, мы вообще вчера в мы пели. Ой, ус, устал. Mm. А у тебя, это твоя комната? Это твоя камера? Нет. Это не моя. Не, не моя комната. Вот, жуки, последят уже за тобой, как ты спишь. Мы вот так сделаем. Сломать бы черепушку таким людям. Все. У меня вот есть. Это, это, это, это, это не моя, у меня все третий взгляд. Вот, мистер Бак сказал то, что это. Не нажимать. Вчера мы комнату делали. Поэтому я он сюда. отдал талисман кому-то. Да, неизвестно. Этот, позавчера, где были? Позавчера, вообще-то, был в городе. Болбец, я был, вчера был в комнате. В, в, в городе, точнее. А, ну, ты, короче, еще когда-то тебя там не было. В какой-то день. Точнее не помню. Всегда я был. Вот. Ни тебя, не, не. Вот, когда на нас нападал вугужник. Вот, и в ловушки на что я ставил? Когда это было? Меня он поймал. А, да? Какая козлина? Кто там? кто там морзл. Ты достал! Я тебе сказал в пекарне не появляться. Ты еще что-то там забыл. давали так ладно я пойду там Мам, хорошо, комнату хорошо. мама мне там О, надо Боже, идти что горят. мне надо О, будет привет. уходить я... смотрите на трансформироваться идти на патруль а... так, Помогите, Чё, надо включить маскировку. Так, все, включил маскировку, надо идти на патруль. О, супер кот, привет. Привет. Да я привет. тут. Сам про вас. А, змейка, привет. О, привет, с бак О, а, здравствуйте. Привет. Давно не видывались. Приветики. Что-то мне кажется, у тебя уже какие-то Очки до этого были? Нет. Пожалуй. До этого что-то у тебя было? Mm -hmm. mm. Ну изменился. Ладно. Да, ты... Может подредактировал <ffer superhero> костюм. Так мы все можем. Так. Да. <бъ esper -dor> Я вообще-то пришел на патруль. Ты inclusive. можешь, пожалуйста? Так, суть. А чего вы просто сидите? Он подозреваемый, в Предлагаю его посадить в тюрьму. В темницу. У нас, у нас база, в базе есть. талисман пигас. Иди сюда, Пегас за мной. Пегас. Я да, иду, иду. Пегас, тюрьму за мной. его. В Антонио, да. Нет, я сейчас я отправлю его. Ты где? Ты куда так, спасибо, Пегас. Перемести, пожалуйста, подозреваемого ко мне. Вояж. Опачки, все, мы поймали. Так, стоп. Кыш пошел, Спасибо, пиджак за перемещение к себе. Ну все. Подозреваемый тут. Ну как подозреваемый? Уже скорее всего сто процентов бражник, потому что У -у -у. два факта. Один сказал один молодой, молодой человек, а два, а два, два. Да, ну, теперь выходим, бежал, так. Да, приходим. Хорошо. Оставляем его здесь. Никто не, не разговаривает. Я буду за ним следить. Так, Суперкот, нам Это надо будет ты поговорить. Этим... Да. Нет, я буду тут Следу смотреть. Следуй за мной. Остальные идите на патруль. Да. Ну, ладно. Кот, ты... ты где? Кот. Ты... Я труд на... закончил? Ты надеюсь а заметил, что буду. тут нет. А, да, тут короче, коробочка. Да, есть? сюда иди, сюда вставай. Так. Ть -ть -ть. Ой. так, что тут делаешь? Выйди. Видишь? Красивый, да. Теперь это пин-код. Например, А смотри. мне говорить, если я все равно этим пользоваться не, не смогу? Просто да, то, что, чтоб ты знал, то, что перенес. И то, что вдруг где-то тебе. Ходи, сейчас я, перейду, я... Так, все, я ухожу отсюда. Уходим. А как я отсюда введу? Не класный ты придумал. Фига, телепортирую его. Куш. Ой, да. великая Ой, сила лошади, ты перевести ты меня ты к священному мистеру Багу. Ты тупой просто. просто. Это ты. ты тупой? У меня, кстати, вот есть такой планшетик тут, чтоб я смог перевели за всем городом. М -м. Облегчает легко. Короче, патрулить будет легче. понятненько у меня тут -то а тоже. А что за подозреваемым? Суперкот! А? Суперкот не долетел. Что суперкотом стало? Но... Просто я не долетел. Эй, привет. Это гравитация какая? Давай Прошу, с тобой поговорим. Давай ты не мне отдаешь талисман. Пчелы? Я его, а я тебя выпускаю. Не старбак, ты не а умеешь постарал, вводить по диалоги. Так, кот а ушел быстро, думаешь, чтобы тебя тут не видел. Как тебе? Утром, как раз, тебе предложение? Раз, ты а отдаешь мне талисман пчелы. Пошли, а я тебя выпускаю отсюда, и ты идешь. И мы тебя больше не садим сюда. Ну, нас, откройду, так... Что ты врешь? А если я тебя обыщу... А если я обыщу тебя? Или мы обыщем твой дом? Ну-ка, сейчас я твои карманы посмотрю. М -м? Давай твои карманы посмотрю. А чё? Значит, он с тобой, да? Я так понимаю. Гони сюда талисман. Ребята! Надо идти в его дом обыскивать. Mm? Тогда давай сюда, талисман! Все, я пойду до в твой, до твой дом обыскивать. Тише, да, я Надо Где телефон вообще? Так, а а где же его дом? Ну? Ой, суперкорт! Ты либо отдаешь, либо... Да. обыскиваем твой дом. Так, ладненько, ребята. У тебя есть три секунды. Раз. Два. Я сам обыщу его дом. Три. Всё, ты сделал свой выбор. Позвонишь мне. Позвони. Так, идем в его дом. Можешь спросить, вроде по закону, вот поставили же статью новый мэр, да, то что талисман в коробочке нельзя складывать, верно? А, мистер Бак. Верно. Вот тут я только что у него в чужой коробочке нашел талисман свиньи в коробке, в коробке талисман свиньи. Дом не обыскивайте, он на, он провел нас. Талисман находится да. все у него. Предлагаю просто забрать все его вещи. Это Предлагаю обчистить вещи. его карманы. Либо ты гонишь, либо я обыскиваю твой карман и забираю все. Да. Я забираю все уже подхожу. Раз. У тебя есть три секунды до обыскивания, чтобы отдать мне. Раз. Лампы. Лиса, давай. Все равно он тут появится. Все равно что он тут появится. Хочет? Да. Мы тут посидим и подождем. Выйти ты оттуда никак не сможешь. Все сделано идеально. Дракон, Давайте его обыщем. Попасть, дракон, дракон. Хочешь туда попасть? Вот дракон, сюда иди. Я сзади. Хочешь сюда попасть? Что ты на ты обыск? Сюда, сюда, вот сюда, сюда. На обыск мне либо ты отдаешь добровольно, либо в страстных муках. Денег. Мистер Бак, можешь отойти, пожалуйста? Не меш... Я... Ты мешаешь мне смотреть за, за подозреваемым? Я детекторовый. Да отойди, Жук! Жук! А давай талисман! Порчи? Жук, ты мне портишь всю картину. Отойди так. от камеры! Мне нужно... Гони Подойдите. сюда талисман. Так, где... Или у меня есть идея. Может, он правдивый... Либо ты отдаешь мне талисман, либо я трансформируюсь в Дусу, Вселяя в тебя мок, и, дра... и ты с помощью омока отдаешь мне талисман. Выбирай. Просто объедини Павлина и вселю в тебя мок, И тогда я уже заберу все, и все твои вещи, и все. А я лучший амок. Лучший а... амок. может если сатулка случайно заваляется? Да. Сейчас, погоди, одну секунду. Ну раз. Сейчас раз, он даст какой-нибудь фейк, но ну, мы проверим. Надо проверить, да. А пароль? Да, М да пароль. Или правдивый подарочек. А пароль какой? Я думаю, щас Может попросить э, у силы петуха. Так, ладно, может, тогда, я... тогда уже объединимся и не будем мучиться Давай, с ним. И уже тогда все заберем у него. Давай, дозу. Пока Приденько. мне покормить да, надо. На это, это так не Уже быстрее. Сейчас, я покормил Дусу. Минуты, пап, ты, у меня времени мало, у меня минуты, Даю минуты. ему время. Не Дусу. Не давай, время Дусу. Да, Осталась я, секунда, чтобы я сказал, говори. Ну? Так, но... а, ты где? Что ты тупишь? Сейчас подъема ему может спалить. Как... Ладно, я уже трансформируюсь, и все. Быстро давай. Я да, трансформируюсь, трансформируюсь, и, все. Да. Ну, и все. Да. Вот, и и все, как... и все. Драконская. Я только подошел нажать, чтобы нажать. Меня переместил. этот дракон. Так, я воспользуюсь. Пальшики. Здравствуйте. Использовали перышки. Да уже давай ты. Давай, или мы сейчас шокером. Вот, а что это у тебя сейчас серебряное такое в руке? Ой. м талисманы. Он будет тянуть резину. Объединяй талисманы. Он меня обездвижил. Но все равно все. Чё? Лети, мой маленький амок. Я, я объединился с мистером Багом, теперь я месье Павлин, мистер Павлин. А теперь вселяйся мой амок. Я вселил в него мок. Все. А теперь он в тебе всю шкатулку? Вселяю пять сразу, чтобы уже наверняка... Чтобы наверняка уже в него не все Если в тебя 6, он мамок, и... Опа! А теперь ты отсюда точно никуда не выйдешь, потому что твое ее находится у меня. Ты Гони не сюда! Ты, ты починяйся. Скажи, Полин, как там? Детрансформация? Ой, нет. Я тебе скажу кое-что, а у меня все равно нет меда. Угу, вселяем 15. Мне надо было сразу 64. Ну все, все, он уже под моим контролем. Где трансформируйся, полин полетел. А давай этот это талисман. талисман Давайте, пусть он этот нам талисман а Остальные пусть оставит Но все равно их заберем Какой Я хочу посмотреть, талинта. что он придумает а... Скидывай мне его Скидывай Не то, что движется. находится у тебя в руке <сослышка> Снимай, Омок Выселяйся. Олем, прячься. Как, как говорится, не выпустим. Стой, стой. Мы тебя не выпустим. Кость сидит к тебе, не уходи. Давай, какая сделка? Ты мне отдаешь Павлина. И... И я тебе всю шкатулку, которая у меня есть. Не Не переживай. Mm -hmm. а человек, признался, слышите, он я только что быть. признался, то что у него вся шкатулка сам. Mm -hmm. ну, не говоря, mm. то что у меня есть. Это выгодно, ребят. <плотный> у него останется <плотный> только два талисмана, это Бани э, Бражник и Павлин. А мы заберем. Этого, мы ее и так руками заберем. Пегас, перемещай его обратно к нам. Нет, он скоро. сейчас пойдет на. Он на... скоро уедет. Он скоро уедет. Он сказал и то, что он уедет завтра. И с талисманом. уедет, конечно. Павлин, у сюда него... его быстрее у него... у него привязаны талисманы. Ну, так. так. он будет Я тут сидеть. Он тут будет сидеть. Никуда он не уедет. Месье Бак, у меня есть небольшой план. Не забывай то, что у него есть мультимыш, и он может стать маленьким и убежать. Тут-то смотри. Мы сняли его личность, и можем открыть своя шипер месье. Месье Бак. Вояж тоже не бесконечный. Ладно, давай, переносим. ладно. Блин, это так здорово, столько тратить на него? Дракон, я сейчас тебя изгоню отсюда. Мистер Бак. Да. Смотри, У меня побы. есть небольшой план, пойдем обговорим его, да. чтобы он не успел. У меня чем-то секунд только что было. Все равно я без талисмана пчелы ничего тебе не сделаю. А mm. потом скину себе ящик с паролем. Ну, а талисманы. если там фейковые талисманы, почему я должен тебе нет. верить? Ну, если я тебе скину фейковые, мне все равно отсюда не выйдет. Так что у меня все равно шансов нет никаких. Ну... Что делаем, ребят? Скидываем... Да, мне, мне тоже лучше не надо. Мистер да, Бак, у да. план хороший. Я лучше воздержусь. По... Это предложение По... для меня невыгодное. Иди сюда. Стой. Да. Подойди ко мне. Что? Он может нам просто создать без нас. Выпустите его с этой фигни. Идь, идь, идь. Ну, я ему не собираюсь показывать, где находится все это просто, поэтому я просто открою к его, его перемещу к себе с помощью Лешетти. Спасибо Кегасу. Всё. А да я... Посмотри, ты уже птичкой стала? Ни или что там, в Павлин. Меня зовут Мистер Павлин. Мистер Павлин, я тебе потом бражника... И меня зовут Павлин Бак. Павлин Бак. Павлин Бак. Э, да, ты знаешь, отдать ему талисман Павлина, но перед этим коснуться мячиком собаки, а потом, если он отдаст талисман, вернуть талисман Павлина себе. Он находится рядом с тобой, и он все слышит. А, да? Ясно. Прекрасная идея была бы. Угу. Хотя... Я тебя звал отойти. Эй. Но было пофиг. из меня затупило сейчас. Понятно. Так, ладно. Ой. Ладненько, ладненько. Так, мне надо. Подождите, я скоро приду. Будьте я здесь. Был... У меня был это? У меня был. Я тупой. Ну, ладно. Так, разделяемся. Нормальному? Я понимаю, и что какой-то гадюка, который скрала у хранителя и все талисманы, нахально бегает. Привет! Да ты меня, дура. Ой, не Полен, дура, дура. Полен, Тики, Полен, слияние. О, Нужно отойти в укромное место. Приветики. Теперь я пчелобак. Вейс, uh, так боже, я забыл, как вами называют. Так, вот, добрый день, доброе утро, Вейс, как, как, спёт, о, как спит, как спит, целом супергероем. Uh, ну, Где праздники? Мне нужно поговорить Левер? лично с праздником, да. Боже, давно не виделись. Ты такой страшный. Я тебе талисманы вернул. Мне их обратно забрать? Ты их не заберешь, они у мастеров у все. Ну вот и хорошо, вот и славненько. Так, я сейчас а, магическим шкимечу ручком лиси лисе язык на место. Так, лиса снова разговаривает. Да, Чуть-чуть вот. сила, сила этого а, петуха помогла мне за, за, и заставить молчать. Бражник. короче мне нужно поговорить строго-настрого с бражником. Привет. Этот. привет привет, привет, привет как живется а. клевер да тот человек который вернул спасибо. тебя талисман моли на секундочку давай спасибо скажем спасибо Короче, предлагаю вам объединиться против супергероев. Как вам такая идея? Окей, гоу. Сил у меня намного больше. Я могу... Но да. у меня есть я идея по-другому. Для начала, для начала я хочу вам предложить какая какую идею получше. А стой, я а, лучше, а чтобы можно... Использовать больше сил, использовать по одному, по а два, Зачем а. а. а. использовать сразу все а, и, а. Не и получать очень большую неприятность. Я Хорош, -то, иду. Такая, я услышу, а, да всё равно! Он может использовать силы этого чела. Вы... Я... я вам предлагаю использовать по одной, по, две, по два талисмана, чтобы было меньше сил. Только я... Да. я Трикс немножечко расплодил, теперь у меня два талисмана. И тебе, и мне. Так что норм. Дай мне исправить все, что это было. Дракон, тоже исправить? Всталкните этого дракона-идиота. Этот, лиса, можешь с ними разобраться с этими? Слышите, вы герой, валите отсюда, пока... Слышь ты, умный. Слышь, нормально. Так, ну, ось, Злодей! А, а, нет, блин, герой. блин, у него все талисманы, да, это, это опасно. Не лезьте к нему, уйдите от него. Так, поэтому... Короче, я, я не понимаю, не вы согласны? согласны? Да, мы согласны. Да, да, мы согласны. Расходимся, не не ребята, не расходимся. Не Привет, голубые пчелы. Я, пчел, я стану монархом, быстренько вот так Монархом не становись, силы очень Встретимся в доме там, где я забрал у вас талисман Молли. Ой, меня сейчас дадут такого смач. Очень-очень. Ой, боже, я такие бесполезные, дадут? такие жалкие. Вояж! Эй, э, щит. Скать, ну ты думаешь, я не пройду мимо него? Пошёл отсюда. А я тебя я буду про... выталкивать. А? Спасибочку. Марк. Марк, Он вылез я, в окно. Я... Сейчас тебя телепортируют. Ой, ой точнее, вояж. Так, идите сюда все. Предлагаю использовать вам по одной, по две, по два талисмана, чтобы было меньше сил. Допустим, один талисман, и остальные спрячьтесь, чтобы у вас не забрали. Куда? И... Мы сейчас будем, можешь? допустим, с ними... с ними справляться. К вами. Мега разделение. Да. Так, кроме... У тебя шкатулка, ты у меня просишь? Да? У а, меня да. не все. Отдай тебя... а, мне павлина. Павлина, павлина. Но силы искажены. Ты же знаешь об этом. Слушай, да. дай Баникс. Дай Силы искажены. Путешествовать по времени вы не сможете. Все равно. Дай, дай, пулина. Дай, дай, дай, дай, дай павлинчика. Да. Напоминает. Да. Силы искажены. Путешествовать во времени вы не сможете. Расправь. А еще. Наконец-то я нашелся. Все... Ну, Наконец-то. Смасса прячет Рекс. А, наконец-то, какой-то Я тебя нашел. Так. Пов, как да, я ждал этого момента. Сейчас какой покажу. Это? Все, остальные талисманы выложи и где-нибудь спрячь, чтобы, если что, нас добрали только в эти... Вам нужно спрятать мои талисманы, я пошел. счёту. дай мне... Еще, я, еще скажи при всех. Мою да. личность и личность Кливера, слава богу, не знают от вашей, потому что вы плохой. А его личность тоже вообще-то не знают. Ну да, не знает, то его знают, поэтому... потому что у меня парик и... и левые шмотки на мне. Вот, поэтому я советую вам не называть хотя бы как минимум меня а, при всех Иди сюда, иди сюда, давай свой талисман. Давай, давай, давай. Я знаю, я знаю, я знаю, что делаю. Я знаю, куда его можно заныкать. Короче, ладно, я пока нападу вы там потом присоединитесь. Да, не сундук с паролем, если у тебя есть. Ну как-нибудь Кстати, у меня не все талисманы. Я забыл сказать то, что у меня еще нету талисмана эти вот Привет. Там талисманчик, да, Майк? Да. да. Стоямба. Тут, не Тут невидимка. Значит, теперь не бокси, знаешь, что ты не видим. Тут невидимка был. У меня 20 дракон воздуха. 20 Он похоже. Вот и вот и все. Дракон воздуха. Бесполезный. Я... А, у так, кроли, теперь как? у нас, теперь у меня есть талисман. Кроли, лисы? Теперь у меня есть талисман лисы неудачники. Тике, давай. У тебя фейковый, потому ты, что ты, твой... фейковый, потому что я слиял до этого. Да-да. Это да. Ага, подделка не может использовать кучу своих Можно сил. Трясти. Он лично сам когда применил, положил... Когда я применил воздуха, я теперь... четно привидевал лицо. И сейчас mm. я и сейчас. не четко его видел, но размыто. Но я и видел его. трудно. Потому что меня я, я всего лишь в драконе воздуха минуты секунды две. Mm. И, ну этого не ну что, так что твой план не удался. А? Трикс. Нет, у трикс у меня это не настоящая ага. Трикс. Это, это у тебя не настоящая. Я ему до этого дал вайл фейк. А сейчас потому мы посмотрим, у кого настоящая. Ага, ага. Герои, мы. Если... Так, теперь я могу использовать свои силы. Твою налево. А? А. Твою так, хорошо, вот здесь задерж... никто не найдет. Но здесь нужно будет привести порядок. Меня больше всего. Герои. То, что... Я нашел талисман, талисман трикс. У них находится настоящий э, фейковый талисман, потому что лично егоный на... человек. Положил туда, а у него был настоящий талисман. Лиса, где трансформируй. Выбери это позорище. Держи. Вот, хоть один потерять талисман из моей шкатулки. Тогда кролика верни, Теперь у меня можешь? есть план, герои. Вы скоро о нем узнаете. Да, дракона. дракона я никому не отдам. Вы, у тебя есть Опа, а за спиной у нас целая война. Теперь зимется. Расправь перышки. Мой прекрасная, у меня появился идеальный план. Для моего идеального плана. У меня тоже есть план. Герои, скоро вы об этом узнаете. на секунду, тоже это поняли. Сейчас я сила и хранителя, как я являюсь этим хранителем. Привязываю. Так, теперь у меня два талисмана. Завтра мы идем воскрешать опять создателя талисмана. У меня теперь являются два талисмана. Только один не настоящий. У него не что я могу по так, этот талисман более частично создал я. Так, теперь более у меня есть частично. их талисманы. С помощью талисмана. Ага. Так, лиса, а у нас, лиса у нас, леса у нас. Все. Стоп, а где, а где второй талисман, Майюры? А вот его и нет. Он его уничтожил, мы наверное. Меня на да. и короче, я, делал. я, можно сказать, сделал и не им, и не нам, потому что его вернуть я не смог. Ты что делаешь? Что-то что? я сомневаюсь, то, что. Вы понимаете, ты сейчас привлек внимание, если кто-то увидел молнию, он узнает, где мы. Я знаю еще много баз, которые есть под этим над этим городом. Тихо. Мне кажется, я даже что-то видел. Я тоже, мне кажется, что-то видел. Шопу, поехали! Давай быстрее, выведи нас Я... быстрее.